Добро пожаловать на Бодега Сальтанца. Я Карлос Феррейра, винодел. Хочу представить наше вино из серии знаменитых испанских художников. Серия вин, посвященных Гоя. Вино представлено в деревянных ящиках по три бутылки с изображением трех различных картин Гоя. Это ограниченный выпуск, по 14 тысяч бутылок каждого вина. Вино категории резерва, урожая 2008 года, квалифицированного как «очень хороший год». Виноград из наших собственных лоз возраста более 50 лет. Вино выдерживалось 18 месяцев в новых бочках из французского дуба «Альер». Роберт Паркер оценил это вино в 90 пунктов. International Wine Cellar в 92 пункта. И в 94 пункта вино оценил «Вайн Ревью». Теперь мы переходим к дегустации. Цвет вина блестящий, насыщенный, красно-гранатовый с фиолетовым оттенком. В аромате, да на выдержке в дубовой бочке, сочетающейся с кофе, красными фруктами, ежевикой и лакрицей. Хорошо выражены сортовые тонаты эмпронии. Во вкусе очень элегантная и продолжительная, запоминающаяся и питкая, послевкусие длительная. Рекомендуемая температура 16 градусов. Хорошо сочетается с мясом, с тушеными блюдами и овощами. Надеюсь, вам понравится. На здоровье!